Всем привет, Всем привет! мы сейчас идем домой с нашего первого съемочного дня. Мы идем по каким-то деберам, непонятно как, сзади мне находится наш этот, этот, этот, операторша. Да, Сейчас мы придем ко мне домой попьем чайку и будем это, редактировать фотографии, а ты сам мне наступил на ногу. Ай! В общем, Пиши, <пайзи>. в общем, пока я жива. Передаю все наследство вам. Все, все такое. Все, давайте пока.